Здравствуйте, меня зовут Максим, и сейчас я вам покажу, как зарабатывать по 300 рублей каждые 15 минут на полном автомате на свой электронный кошелек. Для этого мы будем использовать кошелек Payer. Это такой же кошелек, как в Яндекс Деньги или же Kiwi. Вы можете с него выводить на банковскую карту, обменивать на другие платежные системы, оплачивать товары в интернете. В общем, все то же самое, что вы уже привыкли делать с помощью других кошельков. Но нужно будет обязательно создать кошелек по ссылке под данным видео. Иначе система работать не будет. Пока что просто посмотрите видео, а потом пересмотрите его еще раз и создайте кошелек, как здесь показано. Итак, я нажимаю кнопку создать. Здесь указываю свой email. Ввожу код безопасности. Подтверждаю. Продолжить. Сейчас здесь придет на email код, который мне нужно будет подтвердить. Подтверждение регистрации, я ввожу код, нажимаю «Продолжить». И вот здесь мне присылают пароль, секретное слово и имя аккаунта. Это все нужно обязательно записать. То есть вы можете нажать просто «Далее». Вот эти все данные здесь высветятся. Вам нужно их скопировать, сохранить куда-то в надежное место и нажать после этого кнопку ⁇ Я сохранил ⁇ Сейчас, как вы видите, на кошельке денег нет. Я сейчас поставлю видео на паузу, проделал некоторые настройки 5-минутные, после которых на этот кошелек, как вы увидите, будет поступать по 300 рублей каждые 15 минут полностью в автоматическом режиме. Итак, вот на моем кошельке появились первые 300 рублей. Прошло чуть больше времени, так как меня отвлекли. Но теперь каждые 15 минут мне будут поступать вот такие же 300 рублей. И вы увидите этот процесс далее. Вот наша вторая транзакция. Пришла в 16.03 через 16 минут. Ну, приблизительно 15 минут, то есть плюс-минус 1 минута. И сейчас я дождусь третьей транзакции. Ну и в принципе становится очевидно, что деньги действительно приходят. Вот, наконец, третья транзакция пришла. Ровно 15 минут. Так что, как видите, схема работает. Поэтому давайте посмотрим, сколько же можно заработать таким образом. Но сначала я укажу, куда можно вывести деньги. Вот вы можете оплачивать с них товары в магазинах. Как я уже говорил, можете в разделе перевести, вывести их на Kiwi, на биткоин, на Яндекс.Деньги, на счет мобильного телефона и на счет банковской карты. И сейчас посчитаем, сколько же можно заработать. Смотрим. Значит 300 рублей каждые 15 минут. В часе у нас 4 по 15 минут. Умножить на 4 и умножить на 24. И ничего себе. В общем, как видите, деньги приличные. Мне нравится придумывать, находить такие схемы. Так что следуйте инструкциям под видео и узнайте, как зарабатывать также. И до встречи.